Когда я была в твоем возрасте, наша семья тоже переехала в другой город. Крис! Стой! Крис! Вернись, Крис! Мам! Обещай больше никогда от меня не убегать, хорошо? В Последнее время он стал каким-то другим. Я не могу объяснить это, но я это знаю. Это не твой сын. Она была уверена. В чем? Что его подменили. Звучит безумно, но будь это ваш сын, вы бы поняли. Что с тобой, мамочка? Я люблю тебя, мамочка. Другой в кино с 21 марта.